дорогие братья и сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения Мягкая. Сегодня мы поговорим с вами о ликах святых и о том, как изображаются святые на иконах. Итак, кто же такие святые? Святые – это люди, которые совершили подвиг веры во имя Христова. Подвиг этот мог носить разный характер, так как духовные таланты, данные нам Господом, отличаются. В православной церкви принято разделять святых в зависимости от их духовных трудов при жизни. Это разделение называется ликами или чинами святости. Одни святые прославили Бога подвигом апостольским, проповедуя Евангелие разным народам, терпя гонения, нужду, скитаясь и не имея пристанища, переходили они из края в край, всюду и всем неся благую весть об воплощении Сына Божия ради нашего спасения. Они именуются апостолами, то есть непосредственными учениками Спасителя во время его жизни на земле. По церковной традиции апостолы изображаются на иконах со свитками или книгой в руках. Обычно они одеты в простые одежды, возможно, не имеют обуви. Если святые угодники проповедовали имя Христова, но уже не жили во время Спасителя, то церковь именует их равноапостольными как, например, просветителя и крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира, его бабушку, святую равноапостольную княгиню Ольгу, создателей славянской азбуки, братьев Кирилла и Мефодия. Равноапостольные святые держат в руках крест, знамение победы Христа над смертью. Каждый святой имеет ним. По бокам от нимба пишется именование святого. Это относится ко всем чинам святых. Следующий лик – пророки. Пророками называют ветхозаветных праведников, предсказавших приход в мир Спасителя, Мессии. Их также изображают со свитками. Лик святители. Святители совмещали свой личный подвиг жизни во Христе с архипасторским служением, были монахами и епископами. На иконах святители изображаются в богослужебном епископском облачении. На голове может быть митра, особый головной убор, украшенный небольшими иконами и драгоценными камнями, символизирующие терновый венец Спасителя. сакос. Верхняя одежда, знаменующая багреницу Спасителя. На плечах амафор длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа. Без него он не имеет права совершать богослужение. Святители изображаются с книгой в левой руке. Правая рука благословляет. Фигуры их чаще изображаются в полный рост или по пояс. А главные же встречаются крайне редко. Самый известный святитель – это Николай Чудотворец, в народе называемый Никола Угодник. Он был епископом города Мира, прославился своей добродетельной жизнью и помощью христианам, и морякам, и беднякам, и невинно осужденным. Следующий лик – «Святые мученики». «Святые мученики» Твердо исповедовали свою веру, хотя им пришлось претерпеть страдания и муки за это. В первые века христианства, пока Римская империя находилась под властью языческих императоров, их было особенно много. Христиан подвергали преследованию как врагов существующего строя. В 20 столетии по той же причине в нашей стране было пролито много христианской крови столько, сколько за все века мировой истории не проливалось ни в одном государстве. Сонмы святых мучеников предстоят престолу Божию в молитве за нас. А мы призываем их к молитве. Святые новомученики российские, молите Бога о нас. На иконах святые мученики изображаются с крестом в руках, в знак своего исповедания и стояния за веру. Активно используется в иконографии мучеников красный цвет. Такой может быть их мантия или туника. Если мученический подвиг совершил архиерей, то он именуется священно -мученик. Если же монах, но не епископ, то его называют преподобно-мученик. Следующий лик – исповедники. Исповедники – это христиане – открыто исповедовавшие веру во Христа и претерпевшие за это гонение, мучения и пытки, ну, оставшиеся в живых. Например, Максим Исповедник. Лик преподобные. Преподобные прославили Бога своим личным аскетическим подвигом, своей чистой добродетельной жизнью. Как правило, они были монашествующими. Так мы им именуем и преподобного Сергия Радонежского, игумина земли русской, и любимого многими старца преподобного Серафима Саровского. На иконах преподобные изображаются в монашеских одеждах, а если они основали монастырь, то со святой обителью или храмом в руке. Правая рука преподобного, если он был священником, со сложенными для благословения перстами, то есть пальцами. В левой руке может быть развернутый или скрученный свиток. Характерная деталь иконографии преподобных четкий символ молитвенного подвига. Фоном для икон этого типа зачастую служит панорамное изображение обители, в которое подвязался святой. Если преподобный был ступником, стоял на столпе много лет, так он так и изображается – Преподобный Серафим Саровский часто изображается стоящим на камне, так как он совершил в числе прочих и такой подвиг – простоял на камне тысячу дней и ночей. Лик «Блаженные» или «Христа ради юродивая». Блаженные или «Христа ради юродивые. блаженные или христа ради юродивые совершали редкий подвиг. Они отреклись от своего звания, имущества, и обычного образа жизни, скитались, бедствовали, притворялись безумными, никому не показывая своего аскетического подвига, но добровольно потерпят бесчестие и нищету. На Руси всегда широко почитали юродивых, ведь они могли обличать даже царей, спасая людей от их напрасного гнева, как это делали святой гласили Блаженный в Москве или Никола Салос в Обскове. Блаженные помогали и исцеляли простых людей, обратившихся к ним за помощью. Как и сейчас Святая Блаженная Матрона Московская, Святая Блаженная Ксения Петербургская и другие, у мощей которых каждый день можно увидеть большое число молящихся. На иконах Блаженные изображаются в том виде, как они несли свой подвиг. Кто-то в лохмотьях с веригами, кто-то босиком, кто-то тайно молящимся – Фоном часто служит панорама города, где подвязался, то есть совершал свой подвиг святой. Лик благоверные. Благоверными называют праведные жизни правителей, которым пришлось постоять за веру православную в период своего правления. Например, святой благоверный князь Александр Невский не раз рисковал жизнью, отправляясь к нечестивым правителям в Орду, чтобы не дать завоевателям убивать и жесть христиан, и их храмы. А также защищал пределы нашей страны от вторжения ливонских рыцарей, насаждавших католичество на завоеванных землях и убивавших православных. На иконах благоверные изображаются в богатых ризах или воинских доспехах. Они также могут держать в руке храм или город который основали. Следующий лик. Святые бессребреники и целители. Святые бессребреники и целители изображаются на иконах с врачебным ларцем. Бессребреники целители – это врачи, которые лечили людей во славу Божию, безвозмездно. Многие из них претерпели мученическую кончину. Одним из самых известных целителей мы знаем это святой великомученик и целитель Пантелеима. Еще один лик. Святые праведные. Святые праведные это простые миряне или женатые священники, то есть белое духовенство, которые прославили Бога своей добродетельной жизнью. На иконах Праведных изображают в одеждах той эпохи, в которую они жили. Основными элементами их иконографии являются мимп, свиток, наименование святого, вид местности, где жил святой. Из святых праведных мы знаем святого праведного полководца Феодора Ушакова и святого праведного священника Иоанна Кронштадтского и многих Других. В православии духовенство делится на белое духовенство и черное духовенство. Белое духовенство – это живущие в миру священники, находящиеся в браке, а черное духовенство – это монахи. Есть еще один особо выделенный лик святых – это святые богатцы. Святыми богатцами мы называем родителей Пресвятой Богородицы – Иакима Иоанну, а также святого Иосифа Обручника, мужа Пресвятой Богородицы, и святого царя Давида. В этой программе мы рассмотрели лики святых людей, живших на земле. В следующем выпуске мы поговорим о небесной ангельской иерархии, о чинах ангельских. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Бог.